Эй, всем привет, народ. Ну чё, продолжаем столкать. О, вот. гроздобыли, короче, в прошлой серии. Кто смотрел, конечно же. Если не смотрели, обязательно посмотрите а предыдущую серию. Вот такой РПК-шку. Гроздобыли Скар-л. Вот. Короче, вооружены теперь по самые помидоры. Вот. Ну чё, сейчас топаем, короче, на бар. Посмотрим, может там какие-квисты есть. Ну, как бы нет, в смысле, я имею в виду взять квесты. А на самом баре там, по-моему, у нас поговорить с Петренко. И где-то там неподалеку. Сейчас на свалке, где-то там чувак тусует, которого надо убрать. Там Сидороч попросил. Вот. Че, уберем по дороге того чувака? Там попиздим немножко, тут попиздим, короче, все будет заебись. Вот. Этот чувак, я надеюсь, там не свалил прям далеко. Па-па-па-па-па-па-пам-па-пам, -папа так громко давай потише пожалуйста давай вот так вот хоба все потише теперь давай поищем пкпк этого чувака уу нифига себе он свалил может он был еще совсем недавно вот где-то блядь, вот тут по-моему он тусовал ну, давай уже нагоним его ну, это в эту, как там, там эта локация? Темная долина, по-моему, называется. Там, где еще, короче, база свободы. Война кругом стреляют. Ох, ебать, тут засветы идут. Не. А знаете, что я не сделал? Я немножко не подкрутил ради эксперимента графику сейчас. Давайте я сейчас, секундочку, вот такую остановлюсь, такую п -п писечку, короче, сейчас чуть подкручу и, короче, вот продолжу. Вот так. Так, ну что, смотрим. Ничего не лагает. Картинка нормальная там. Все. Я не знаю, заметно вам там, незаметно это. Ну, просто скажу, что она вот чуть-чуть лучше, вот чуть-чуть. Короче, каждый видосик там прибавляют, там ну, где-то по, по тысяче, скажем так, качества захвата. Просто я, когда только настраивал эту карту видеозахвата, скажем так... Этот прицел на самом деле-то ни хрена не видно. Ну, то они валятся поэффективнее, я вам скажу еще патронов на него нету больше. Слушай, есть что ты пиздишь, блять, он все 46 патронов, что то не перезаряжаешь, вот так нажимаю, блять, он не перезаряжает. А, давай калаг перезаряжу хотя бы. Вообще какая-то есть проблема, блин, с перезарядкой тут у него. А помните, а помните, эти собаки там моего неписи убивали? Братан, а что ты скар не перезаряжаешь? Почему я хочу прицел поставить? Потому что, блин... Ну, через этот плохо видно, что по бокам там творится. Давай хвостец сюда свой. Короче, да, определились. Сейчас посмотрим у кого-нибудь, с нибудь торговца. Может, найдем прицел еще. Или он, типа, не заряжает там, пока может... Ах, клиент знает, что он не перезаряжает, если честно. Так, я сейчас просто ворочу смотрю, блин. Так, да, картинка качества есть. Призов нету. Короче, на обратном пути. Зайдем сюда. Купим тос с прицелом и сдадим по квесту. Профит, профит. Правда, не, сколько, не помню, сколько он там. Тридцатку, наверное, стоит. Ну, мы продадим всякий шлак. Я бы даже сейчас бы заскочил всякий шлак, продал бы вот прям моим. Не, ладно, Бармен купит части мутантов, скажем так, мне кажется, лучше. Так, они вроде всех пропускают. Я даже никого не вижу из долга. А вы, пацаны, вообще, вы, вы долговцы или вы сталкеры, блять? Если нужно, что, спрашиваю у главного. что то мне кажется, что это просто сталтера тут стоят. А вот и долг, да? блестный, долг. Победоносный. Же а, этот хочет махаться, но у него нечего предложить мне. А за денежку? На, короче, пистолет. Держи и все. Не мешай. Не пистолет, так что просто веса поменьше было. Типа, деньги пыль, может, кто конечно, мне больше предложил бы за него, но там... Что мне там говорить этих 20? О, братан, слушай, я тут такую нашел тему. Тебе понравится. Гора мусора целая. А уже не хочешь? То есть купил пистолет и все. Ладно, Я у столтерам все отдам. Бля, братан, смотри, какую гору мусора тащу. Сам уж еле передвигаюсь. Слушай, все вопросы к главному. Ну ты, блядь, нехороший ты человек. Ну че мне, тем, тем тянуть ради, этой, ради мусора. Сколько оно весит, блядь? 0,4. И че я там, лопату, по-моему, подобрал. Полтора килограмма. Вот эти вот полтора килограмма мне вот и весит. Все, короче, пацаны, лопата лежит. Можете копать. Я вам разрешаю. Давай, сейф. Так, аномалии тут есть вообще. Ну вот одна, но ее хорошо видно. И сейчас такой влетаю, такой хе хе И полетел, короче, на орбиту, блин. Макс полетел там вместе с Илоном Маском. осваивать неизведанные территории нашей вселенной папа па па па па па папа давай дальше погнали Сейчас бали там еще водички все купим. Э, музычку потише сделаем там. Даже, может, сейчас. Реально, эта музыка как вопить начинает там. Вау! хрена Так нихрена не слышно, короче. Я, конечно, пересматривал там на записи. Типа вам оно так не слышно почему-то. То есть так громко. То есть оно не перебивает ни игру там, ни меня. но вот... Когда он начинает у меня, там, прям вообще то и нифига не слышно. То есть еще некоторые песни там, ну, прям, ну, реально надо что может прилететь опять там какая жалоба, там, авторские права, там, все дела. Все помидоры, скажем так. Не хочется. Так, а собачки тут мутантики будут какие-нибудь, нет? Местная живность прикормленная.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 Особенно если бы эта зараза еще бы клинила бы Как предыдущий калашников Или там осечки были Или что там было С ним Псевдопес Давай Надо же патроны как-то отбивать, да? Сколько я там на вас потратил? Афиг знает, да? Ну, магазин тут шестьятник, так что Это на самом деле так пока бы ну, Вот прицел вот на него реально Да, надо И так, в принципе С ним ходить можно То есть нормальная волына Здорово, пацаны Че, как вам там? Пострелял, короче, вашу живность. Кто-нибудь заплатит мне за это. Вашу работу сделал, блин. Здорово, мужик. Он, короче, шел ко мне, потом передумал такой. А, ну его. Видно сразу по лицу. Забулдыга, блин. Серьезные стволы. Кур какая-то кожанка. Потрепанная причем. Ну да, вообще, мегачел. Что там написано? Keep hands out of машины. Или... Держите руки подальше от механизма, я не знаю. Короче, несуйте ваши руки туда, куда не следует. Написано. Господи, боже мой. Откуда мне еще один килограмм взялся? Портянки, они ничего не весят. А, ну это, блять, ешь мутантов там зал. Ну это вот все бармену. Не выкидывать, меня жаба задавит, короче. Не надо там за что-то патроны покупать. Опять же там снаряжение хочется получить себе, да? Пусть куртку там. Слушай, мужик, я же допру, блин. Я ж допру. Ну вот пытаюсь, блядь, не выходит как-то пока особо быстро. Смотри он на мою тень. Он там уже, наверное, на коленях там ползет просто. Вот так вот. И это он меня так поддерживать пытается, я не знаю. Можем еще, конечно, на арене посражаться. Тоже бабло будет. Да, мужик? Фух, запыхался. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, слушай, он же пить хотел. Ой, бля. Вот, кстати, мне попить появилось. Все. Попил. И, кстати, это нифига ему не помогло. Ему еще хочется пить. Его прям пробило там на жажду, так конкретно. Барсторинген. Так, ну я дошел до сюда, надо сохраниться как-никак. Он так ковылял уже, блин. Так, ты что можешь? скажешь? Проходи, не задерживайся. Да, я этого ждал. Прохожу, не задерживаюсь. Здорово, Для мужики. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Мужик, а что тебе с глазом? Тебе, это, к доктору сходить. Только ощущение, что у него глаз левый чуть больше правого. Или ты за счет шрама там, или что у него там? Так, Сидович, давай сюда. Давай сюда, иди. Делишки у водишки. Так, эээ, что у нас в меню, давай. А, ты чистокавкой торгуешь. Жареный тушкан. Ф радиацию не дает. вроде. Ладно, похаваем сами жареного тушкана. Давай, части. Мутанта вот этих забирай. Это, короче, пер, страдал ради двух 153 косаря. Ну ты, блин, жадный ты, человек. Работа. Еще. <coughs> Сходим в, край... в крайне интересным документами. Если тебе пока если неизвестно координаты, Доника, да Сомневаюсь, что это ловушка, потому что тебя... Потому что меня подставлять, это тебе не Сидоровичу, на кордоне сделки срывать. А. Дикая территория. Ну давай, ладно, схожу. За, за тайником. Еще. На росте южнее. прохода на армейские склады. Ну, давай, все, ну вот туда пойдем. Еще? Еще псевдособаки. Бля, братан. Ладно, давай уже что-нибудь придумаю. Еще работа. Бандиты болото. Нет. Нет. Не-не-не-не-не. Ни хера нету. Я понял. Папа, попам. Ты надо говно всякое продать сходить. Так, ладно, одну секундочку. Так, ну чё, продолжаем. Па-па-пам, я хотел тут пойти продать. Это вроде туда, к Долгашам надо. Там мне вроде торговец сидел. Который, по идее, должен скупать все это пушки там. Не нужно. И тут вроде еще доктор сидел. Но доктор мне, по-моему, не особо-то и нужен. Я вот что забыл, вот, только сейчас подумал, вспомнил, что, наверное, я у бармена, короче, не купил воды. Себе попить я конечно там бахнул банку газировки но ему мало было ну, здорово здорово чё, глаз заплыл а эти порезано так так папа-пам давай вот так забирай шотган забирай вот эти патроны снайперские это типа хреновые патроны непригодные а вот наверное чем меня пушка и клинила из этих непригодных говнопатронов Че у тебя, кстати, в ассортименте есть. Прицелы есть. Вот. Я бы вот этот взял бы Кобру. Пем-пем-пем. <.right> Хочу Кобру, да. Так, .э hey, аптеку. И hey, аптеку я не у тебя возьму. У другого человека возьму. Так, патроны калашовские. Вот эти прессочки давай мне, Пожалуйста. И на Скар наверное, возьму. И РП. ЕП. ФМД давай. Так. И давай я хочу. Но не, не такой. Не такой. Хочу вот такой прицел попробовать. Так. Эм.. Подожди, подожди. Он же вроде только Калашовский. А он... Ай, блять, у него же нету этой плашки. У него же стоит. Ладно, он вроде недолго, там обошелся мне. Ну, 500 рублей проебал, да. это вот. Бесспорно, скажем так. Швейны я оставлю для костюмов. Все, Забирай свой прицел, блин. не почему есть под пикатини бы. Под плашку Пикатиня. А у тебя такого нету, да, братан? А у тебя такого нету. Бомж. Ножик, может, нормальный. Не пригоден для разделки купной дичи. Ладно, блин, че уже. Траболик тебе продал. Подожди, а там что-то у него было, по-моему. Общих знакомых прибыл для решения проблем насущных, что надо сделать, весь внимание. Да, Петренко по квесту. Есть информация о том, что одному из сталкеров удалось украсть кое кое оборудование выжигателя мозгов, Спят всего в зоне. Есть вероятность, что оно может вы... вывезено из зоны, способствовать созданию крайне мощного и эффективного оружия. Нефтеруки. не в те руки. В разведке нам стало известно о ряде мест, где оборудование сейчас может находиться. На короче, искать, да? Ну, давай, поищу. всякий выжигатель мозг найдется. давай. А так, работу дашь в нибудь Бюргера? Бандиты болота. Нет. Ты не на месте складах с северу. Свобода. Не, не хочу свободу. Наемники. Ментальный огонь. С повоевать. Ну, мы с ними и так, типа, не в ладах. Не, не хочу, братан. Ну, извини, конечно. В ну, него доктору сходить надо. Все, задание у тебя одно взял, все, и отлично. Да ты... Рассказывай. Давай. Э -э -ба -ба бам, Смотри, 1875. 1875. Держим это в голове. 1875, 1800... по-моему, это заказа мне продавал. 1875, а у тебя? Не, у того повыгони, -то ладно. Беру свои слова обратно. Какие... Давай. Давай вот эту фигню сюда. Бинты у меня есть, по идее. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам-бам. -бам. Не вижу их. Так, у нас 6000. все один с косарей, патроны есть. Не Знаю, а подожди, я могу подремонтировать там тюбиком клея? Не, не могу, это швейно-наборно, да? Вот это вот тоже не могу. Что ты такое? Набор для стрижки. Это для разбохти, да? Сумень для все Всеместность бонус для ремонта. Труселя заберешь, блин, старый. Труселя не забирает. Подожди, этот Петренко забирает туселя. поэт занимается массовой скукой труселей из своих долговцев. Да ты рассказывай, с труселями пришел. Не обессудь. Нет, усиляем. Давайте тебе патроны вот эти вот ненужные отдам и вот этого что. Это тип системы жизнеобеспечения. Ладно, да, ну еще раз быстрый взгляд. Нет у него прицелов никаких нормальных, адекватных. О, похавать захотел. Давай тушкана захаваешь. О, тушканчик пошел, дело. Слушай, не, немножко фонит. А че в описании тогда не написало, что типа фонит? Что, на арене может боец сыграть? Давай уже, ч? Давай, пофиг. Надерем зад. Ну, собакам в буквальном смысле начнем ну что, погнали пока не дали давай губасы сюда Угу, перегружим, я понял. кстати, раньше, по-моему, скидывал мои вещи. Ох ты ж, подгончик. Ну, что, на продажу сойдет? Давай, бабло. Ну, вот, тысячу рублей дал. Короче, давай, арену уже в следующей серии, может быть, да? Что считаете? Я считаю, что да. Все, с вами был Зазепа. Все. Всех люблю, всех целую. До встречи в следующих сериях. Вот сохранюсь, даже при вас тут. Номер два. Все. Давайте. Все, не скучайте.